Банде Гурпата Дамдам Бхакта Бинда Саманитам, Шри Чайтанна Правум Банденита Саходитам, Си Нанда Нанда Нан Гопи Жану Ваньчагалпатуру Васикапасинда Бавача. Шнавактипаде деви саттваттойи намо нама Нараяноноскитто норончайва нороттама Девинсара свати васам тату гуру Бхакти Прамодакша Джагут Дайям Садапари Бавагна Мавиштодухам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараням Витат Юхам Банде Беспреждитакими пикабоду шва дарш, Пурана нурагурасо сагуро сарумурти, Сарадика ми када ки кам карус, Шри Кришна Читанна Прабху чья дей давада, дарсивасади, гаура бхактапинд, Сангхиртане квиторо камалахитаакшок. Бишам бару дижа бару жого дхармапалу. Банде Кришна Кришна Кришна Рамура, мура, мура, мура, мура, мура, мура, мура, Bavanu peena sadanaranam Gangatarang Ramaniajatalapam Брахноси пурапти ваджави хи ваги саджушо бадани лакпин вакшаси ясьястхи Кришна, Кришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Хришна, Гаянтиям Самга, Деннаваситата Дегатина Манаса, Пашантиям Йогина, Яссантам Набидуху Сурасурагана, Девайята Асмайнама, Джанга Брамабару Ниндару Стунмантиди Хиббой Стабой, Даян тиям С Не навости дота даго там Вудия Гуштипати, Шри Шрива, Шри, Шри, Бхакти, Сидханта, Сарасвати, Госвами, Такур, Прабхупат, Парамахамса, Джагат, Гуру сказал, что темы, связанные с Кришной, крайне сложны. Обычные люди не способны их понять и поверить в них. Потому что все, что связано с Кришной, чудесно. Игры Кришны ошеломительны. Именно поэтому люди не могут их понять. Тем не менее, помимо Кришны нет ничего, повсюду Кришна. Все, что мы видим, это Кришна напрямую или косвенным образом. Тем не менее, мы никак не можем понять, что Кришна вездесущ, всезнающий, везде. даже преданные не осознают это часто не осознают это. Поэтому Прабхупад сказал, что если вы хотите служить Кришне, но люди будут критиковать вас с точки зрения морали, честности, обязанностей. необходимо отвергнуть все, отвергнуть мораль и что бы то ни было еще, ради служения Кришне. Кришна все привлекающий и также привлекающий привлекает поклонение Ему. Поэтому какая бы Любая мораль, я готов отказаться от любой морали, от честности и чего бы то ни было еще. Из-за своей любви, из если ради служения Кришне переполнены любовью к Нему, я буду делать что-то, за что меня будут критиковать, будут говорить про меня. Он лишен какой-либо морали, лишен нравственности. Правхупад говорит, даже в такой ситуации я должен на первое место ставить служение Кришне. Люди могут говорить все, что угодно. Правхупад много раз говорил, что даже те, кто уже присоединились к сознанию Кришны, к преданному служению, в большей или меньшей степени осквернены Майявадой. Он с горестью говорил, что когда Майеваде Присоединились к Гауди Амадху, начались проблемы. Прежде проблем не было. Но именно тогда, когда Майвади, переодевшись в преданных, стали присоединяться к Гаудиамадху, начались проблемы. Они оскверняют, хотят осквернить сокровища Гаудия Прикрываясь к они накапливают деньги, общаются с женщинами и так далее. Но если когда-нибудь вы сможете осознать, что такое Кришна Баджан, такие проблемы не будут волновать вас. Вы поймете, что Кришна Баджан превыше всего. И помимо него нет ничего в этом мире. Кому поклоняться, если не Кришне? Кто-то может сказать, что можно поклоняться на Нарайане. Хорошо, можно, но что я получу? Что я обрету благодаря этому поклонению? Или, к примеру, можно поклоняться полу или шанкар Бхагавану? Что вы получите? Максимальное благо, какое вы сможете обрести? Возможно, какие-то материальные блага, материальные, материальный достаток. Поэтому Парикшит Махарадж и задает вопрос Шукадеву Госвами. Обычно мы видим, что те, кто поклоняются полубагам, например, Шанкар Бхагавану, Дурге, Ганешу, они хорошо живут в этом мире. Я вот не могу никак это понять. Если Кришна — Верховный Господь, Он — Бог Богов, управляет бесчисленными мирами. Почему же происходит так, что те, кто поклоняется полубогам, живут гораздо лучше, чем те, кто поклоняется Кришне? Те, кто поклоняется к Кришне, как правило, у них нет денег. На это Шукадева Свами ответил. Вот царь, Кришна не принадлежит этому материальному миру. Он за пределами материальных концепций. Его обитель находится настолько высоко, что мало кто может достичь ее. Лишь те, кто на 100% предались лотосным стопам Садхгуру и Кришне. Те, кто поклоняются с материальными желаниями, например, поклоняются полубогам, они получают исполнение материальных желаний. К примеру, люди поклоняются полубогам, что-то у них просят, но полубоги не берут ответственность за этого человека, они лишь дают то, о чем их просят. Но Кришна берет ответственность. Когда Кришна дает кому-то что-то, он ответственен за то, чтобы тот дошел до конечной точки, иметь в виду до своей до цели, дош, обрел его. Так или иначе, есть у нас материальные желания или нет, это не важно, Потому что мы должны так или иначе совершать кришна Баджан. У нас может быть полно желаний. Но, но все равно мы, мы должны, должны совершать да, баджан в конце концов, то есть все равно мы должны поклоняться Кришне, потому что Кришна возьмет за нас ответственность, и не сегодня, так завтра, Кришна доставит нас в конечный наш пункт назначения. А Шанкар Бхагаван подобного не сделает, он просто дает то, о чем вы просите. Ты попросил, я дал, но Кришна так не делает. Кришна защищает то, что у вас есть, дает вам то, в чем вы нуждаетесь. Кришна берет ответственность за вас. Но никто из полубогов не может сделать подобное. Они не ответственны за то, что получится. Полубоги не ответственны за то, что произойдет с вами, после того, как они исполнят какое-либо ваше материальное желание. Кришна — все привлекающие. Если вы хорошо подумаете, вы поймете, что куда идти, кроме Кришны? Кали ждет с серпом. шанкар Бхагаван также ждет с оружием. А Нараян, у него чакра в руке. Только Кришна Единственный Кришна безоружен, единственное Его оружие – это флейта. Остальные инкарнации Кришна, Вара, Хадев, вся вишну аватара все они с оружием, Кришна – исключение. Единственное Его оружие — это любовь. У кого стрелы и лук, у кого чакра, то есть каждая инкарнация имеет какое-то оружие, но Кришна пытается любовью победить ваш беспокойный ум. Бхагава там дает нам четкое понимание, кому совершать баджан, кому поклоняться. Там есть очень значимые, очень, очень uh, впечатляющие три шлоки. которые притянули Шукадева Госвами из леса. То есть с Гасвами произнес их так, что Шукадев Госвами обратил на него внимание. После того, как Шукадев Гасвами родился, ему было 16 лет на тот момент, На протяжении 16 лет он находился в доне матери. Если подсчитать со временем его со, со временем созревания плода, всего 17 лет он провел в доне матери, он, когда его Кришна дал ему, заверил его, что моя «Май майя не коснется тебя, выходи, он вышел. Но как только вышел, он даже не посмотрел ни на отца, ни на мать. Он побежал в лес. Пошел в лес, потому что он был Парамахамсой от рождения. Когда Шукадев Сами был в лесу, он не знал, что такое материальный мир. У него не было никакой привязанности. То есть ему даже не интересно было, кто его отец, а кто мать. Ему не интересно было, кто даровал ему рождение, кто родил его. Поэтому и говорится шлоке, что без всякой ритуалистич... без всяких ритуалов, без всяких благоприятных обрядов. То есть, когда рождается ребенок, нужно много провести обрядов. Первый обряд — это перерезание поповины, затем омовение, затем много последующих обрядов. Но Шукадевга с вами отказался от всего. А Бьесадевга с вами очень хотел вернуть его, потому что он знал, что это необыкновенный сын. Если я, он, он знал, что это необычайная емкость, куда можно влить нектар Бхагаватам. так вот он произнес две шлоки с Шимат Бхагаватом, которых было достаточно, чтобы привлечь внимание Шукадева, чтобы притянуть его, который был безразличен абсолютно ко всему. Что же это были за шлоки? Вы только что слышали их на санскрите? Кришна и Баларам бежали, бегут в лес. Украшенный, Кришна украшен пером. Они, оба они выглядят прекрасно. У Кришны в руках флейта. А коровы, коровы необычные. Они бхакты в Шантарасе. Все коровы Кришны Это Муни и Риши. Они идут в лес, следуя за Кришной. Кришна украшает гирлянда из пяти лесных цветов. Имеется в виду из пяти видов лесных цветов. Эти цветы необычайно прекрасны. И из таких пять, пять видов цветов образуют собой ваджаянти-малу. Это очень особая гирлянда, в которой сочетаются эти пять видов цветов. Они пахнут особенно, благоухают. И такая гирлянда украшает Кришну. Поэтому в Бхагаватам и сказано, что этот облик необыкновенно прекрасен, облик Кришны. Шакадев сразу же привлекся этим в этих шлоках описывается красота Кришны и эти шлоки. Поэтому так сильно привлекают. Но мы не испытываем влечения из-за «Мои». Железо должно притягиваться магнитом. Магнит должен притягивать железо. Но если этого не происходит, это говорит о том, что а, что-то не так. Нужно посмотреть, в чем дело. Можно увидеть, что заржавело заржавело железо. Толстый налет железа мешает притянуться железу к магниту. Вы знаете, что магнит образует магнитное поле. И если в это магнитное поле попадается железо, оно автоматически притягивается. Но если на нем налет железа, на нем налет ржавчины, притяжение не произойдет. С нами происходит нечто подобное. Все мы должны превратить притягиваться к Кришне. Это несомненно. Но этого не происходит. Единственная причина этому это покрытие моей. Именно из-за ее влияния мы не чувствуем влечения Кришне. Итак, услышав эту шлоку из у своего отца, он обезумел. И он спросил отца, кому поклоняться? Кому? Полубогам? Или какой-то из аватар Кришны? Кришна освободил Путана. Кришна освободил Путана. У кого мне принять прибежище. Посоветуй. Я знаю о милости Кришне. Я услышала о милости Кришне, что он настолько добр, что когда к нему пришла Путана с целью убить его, она применила такой яд, что от одного прикосновения можно умереть. То есть эта ведьма Путана намазала свою грудь ядом, а сама приняла облик прекрасной девушки. Такой красивой, как Лакшми. Камса подослал ее, заплатила деньги. Кришна был совсем маленький, хотя это не имеет никакого значения. Сколько бы ему не было лет, будь он младенцем или 120 лет, от роду, он знает все. Он знает все, что происходит в каждом уголке творения. Если где-то в каком-то отдаленном уголке, какой-то из вселенных что-то происходит, Кришна узнает об этом в ту же секунду. Ему не нужно ждать информации, в ту же самую секунду он знает. То есть вот в этот самый момент он знает, что где происходит. Таков Кришна. И когда Кришна был младенцем, если он играет, играет лилы ну, новорожденного, это не значит, что он не является Кришной, могущественным Кришной. Итак, Путана берет его на руки и кормит его, начинает кормить его грудью намазны ядом. Кришне совершенно неинтересно, кто как выглядит. Ему все равно. Ему нет дела до материального тела. К примеру, он пролил милость на Кубджу. Он назвал ее прекрасной сундари. Она говорила, «Зачем ты издеваешься надо мной? Какая я красавица!» А Кришна сказал, что «Я не смотрю на твое материальное тело, я не шучу, не подшучиваю над тобой. Ты правда красавица. Твоя душа прекрасна». И в конце концов Кришна сделал ее тело прекрасным. Так вот, Путана хотела очень жестоко убить маленького Кришна. Тем не менее, он освободил ее. Вместе с ее молоком он втянул в себя ее жизнь, ее атму. Он подумал, несмотря на то, что она хотела убить меня, она пришла, приняла облик моей матери, то есть пришла как мать ко мне. Хотела накормить меня грудным молоком. Этого уже достаточно. Он закрыл глаза на то, что она хотела его убить. То есть настолько милостив Кришна. Он видит только положительные моменты. Она пришла как, как мать. Поэтому он, после того, как Путана оставила тело, Кришна даровал ей замечательное служение кормилицы Дхатре. Когда рождается ребенок, есть the те, кто выполняет работу no, по помощницы, по киатрико по помощницы, кто C присматривает the the за ребенком. И вот она как раз такое служение выполняет в духовном мире то есть если даже guess, того, кто хотел. Жестоко убить Кришну. Кришна наделяет таким благом. Кому же еще поклоняться? И что, что поклоняться полубогам или каким-то инкарнациям Бхагавана? Конечно же, гораздо разумнее поклоняться Кришне. Бхагаван Кришна не отличен от своей Дхамы. Кришна всепривлекающий, он очаровательный, так же, как и его обитель. Но я уже много раз говорил о том, в каком настроении мы должны приходить во Вриндаван. Вчера я рассказывала о настроении Махапрабу. Махапрабу ходил пешком, потому что в то время не было ни машин, никакого либо транспорта. Он прошел огромное расстояние. То есть, когда он совершал полночество по Южной Индии, от Пури, от от Хамы, он прошел пешком, обошел всю Южную Индию. Он был. Махапрабху был саньяси, поэтому он не мог ездить ни на лошади, ни на слоне, он ходил пешком и проделал огромное, огромное путешествие. Как вы помните, Махапрабху на пути во Вриндаван встретился с Санатной Гасвами, и Анатной Гасвами посоветовал ему пойти во Вриндаван, в, в одиночестве, без толпы, которая шла с ним. Он думал, как это возможно, Махапрабху согласился, как это возможно пойти в такое сокровенное место, во Вриндаван, с огромной толпой людей, преданных. Если будет столько людей, как я, почувствую атмосферу Вриндавана, как я услышу мелодию флейты Кришны. Настоящие парамахамсы, которые приходят во Вриндаван, такие как Прабхупа, Бактиванта Кур, слышат вамшидани Кришны, флиту Кришны. Вы не знаете об этом, но Шилсаччанда Бактиванта Кур принял решение отправиться Но во Вриндаван, да, чтобы да, там совершать да, баджан. Он да, даже построил на Радхакунде замечательный баджанкутир. Я всегда там останавливаюсь. Сейчас там уже построили небольшое здание, я ни о чем не просил, но вот построили Но раньше я всегда останавливался в, в месте Бхактимуаттекура и Прабхупады. Больше чем 150 лет назад, Бахтюна Такур построил этот бажен кутер, и он уже принял решение жить там. Но между тем Шанкар, Бхагаван, то есть Бхактион Такур поехал в Двара Кешвар. Здесь в Бенгалия есть, находится это место, там храм Махадева. Когда еще был совсем маленьким, я ездил туда, я очень любил его, не знаю почему, я рисовал его постоянно. А сейчас я узнал, что там он необыкновенный Махадев, там это Садашива. От моей Гуру Варги, от Бхактинат я узнал, что это божество необычный Махадев, он сам Садашив. То есть это тот, кто помогает в баджине. И я туда ездил, пешком даже проходил, долго 150 километров пешком проходил и в пятом классе, когда учился, с водой шел, чтобы полить Махадеву. Так вот, этот самый Шанкар-багаван, когда Бхактивана Такур приехал туда, приснился, ему, пришел к нему во сне. О, ты решил... Оставить на воды под хаму? ты решил совершать Баджан в... в Радже? но разве ты не знаешь, это же тоже Вриндаван. Это тот же самый Вриндаван. Ты что, не хочешь больше служить на Вадвипе? Ты же ответственен, это твоя ответственность служения на, в... на воде под хаме. И с тех пор, Бхактина Такор... Ездил, то есть он решил, что он будет туда ездить на какой-то короткий промежуток времени, на несколько дней. И именно с того момента он начал начал усиленно восстанавливать святые места здесь, в Майпуре. Читания Матха, Шривасанган. Шри йога и так далее. На самом деле читание матха ⁇ это дом Ачарьи, который являлся дядей Махапрабху. То есть Бхактинантакур открыл все забытые места э, игр Махапрабху и написал много книг, доказал. Доказал сахаджием, где истинное месторождение Махапрабху. Махапрабху утверждали, что место рождения находится в Новодибе, в другом месте. Для подтверждения, Бхактина Таккор при, принес... Джиганадас Бабаджа Махараджа, которому было в тот момент 120 лет, на место рождения Махапрабху, и там он затанцевал, стал подпрыгивать. Он подтвердил, что это подлинное место явления читания Махапрабху. То есть с внешней точки зрения Бхагавана Такор перестал ездить окончательно, перестал ездить во Врадж, но он в действительности всегда в уме находился там. Кто такой истинный Браджаваси? Прабхупад объясняет, что это тот, кто телом, умом и речью, органами чувств старается удовлетворить Кришну. Не так, что лишь тот, кто живет во Враджи, является Брадживасе. Я уже рассказывал, как Махапрабху шел в Вриндаван через... Аллахабад и другие места, в конце концов в Мадхоре он встретился с браманом, я уже рассказывал об этом, Саунулия Браман, который был учеником Мадавендры Пурипада и в соответствии с... То есть он, Махаприву, захотел пойти по стопам Мадавендра Пурипада и также принять просад в доме этого брамана. То есть есть такое правило, что не нужно размышлять над словами гуру и ващнавов, в виду, что не нужно оценивать их думать, правильно это или неправильно. Если Вашнавы говорят или делают что-то, мы должны следовать этому и принимать как истину. В конце концов, он остановился на Крургате, потому что это было уединенное место и никто не мог потревожить его там. Ведь Махапрабху был настолько привлекателен, что каждый, кто увидел, не мог пройти мимо. Он был очень высоким. Что же говорить о простых людях, как они привлекались? Да даже дикие животные, такие как тигры, слоны, все они бежали к Махапрабху, привлекались им. Настолько прекрасен был Махапрабху. Валабадра, который сопровождал Махапрабху, собирал а, какие-то сабджи. В то время во Авриндаване было много фруктов, овощей, которые просто росли на деревьях. Да даже 100-200 лет назад во Вриндаване бедняки ж, спокойно жили, им не нужно было ничего покупать, они просто собирали фрукты и овощи, это теперь нужно столько денег, чтобы ходить на рынок, покупать продукты. А в, в то время все вели очень простую жизнь, без проблем, они... Вы поразились, если бы узнали, как раньше жили люди. Можно было посадить, что, где бы что вы ни посадили, все всегда росло. И всюду священные реки, и Ганга, Сарасвати, Маханади, бесчисленное количество святых рек. Если вы примете омовение в Ганге, вы смоете грехи, с бесчисленных, э, смойте грехи бесчисленных жизней, которые были накоплены вами в прошлых жизнях. Если с именами Кришны вы будете принимать моние, но не нужно принимать омения как материалист. Вы приходите к Ганге, прежде всего предложите поклоны, затем окрепите свою голову каплями воды, при, возьмите ее, то есть выпите несколько капель воды. Затем предложите воду Ганги Нитянанди Прабху, затем Гауранги Махапрабху. Такое поклонение, процесс поклонения. Если вы будете принимать омовение таким образом, у вас появится много энтузиазма. Углубятся ваше сознание, ваше сознание возвысится. То есть и появится осознание, которое позволит то есть, ваше осознание углубиться. Так Валабатра готовил, Махапрабху посещал святые места Вриндавана. Он повторял святые имена, на им летали. В два 3 часа дня Он возвращался на Крурагат. Многие глупцы, сейчас много глупцов заявляют, что Кришна явился во Вриндаване. Когда Махапрабу услышал это, а не нужно забывать, что Махапрабху это Сам Кришна, Он удивился. Правда? «Кто это видел?» «Многие видели», — ответили ему. «А когда?» Но, «То есть ему при…», при, при где, «Где Кришна елся?» Ему стали рассказывать, что вот ночью он появляется на Калия Наги, и танц... на Калия Гати и танцует на головах Калия Жмия Калия. Плохие новости, то есть по подобные новости очень быстро распространяются. Но настоящие стоящие новости не распространяются так быстро повсюду. Что Шила Прабхупада чистый баджан, чистый преданный совершает баджан, где-то дает лекции. А об этом новости так быстро не распространяются, но когда какой-то нечестивый Саньяси дает лекции в Чикаго, говоря, говорит о, там, может быть, о материальных вещах совершенно, но все, все новости об этом очень быстро распространяются, и, и все очень, всем очень нравится. То есть вот это вот его ложная харикатха, какие-то заблуждения, он, о которых он говорит, которые он высказывает, очень быстро распространяется среди людей. Но подлинное харикатха так быстро не распространяется. Как ветер. Все эти ложные, ложные заключения расходятся в обществе. Но ситханту, подлинную ситханту, никто не хочет слушать. Можете ее всюду залить, и на, в интернет, на, на веб-сайты, на YouTube. Никому это не интересно. Какие-то фальшивые новости. Все хотят слышать. Все, всем интересно. Но не подлинный Итак, вот эти слухи достигли Акрургата, где жил, где остановился Махапрабху. И сам Валабадра уже сказал Махапрабху. Я слышал, что Кришна опять пришел во Вриндаван, опять явился во Вриндаване. Пожалуйста, ты мне разреши, я схожу, посмотрю. Мне очень хочется увидеть Кришну, получить его даршан. Махапрабху на это сказал. Что поделать? Стопай. Нет, он наоборот сказал, сиди, никуда не ходи. Это бессмысленно. Тогда пришел один образованный человек. Махапрабху спросил, откуда вы? Я из Вриндавана. О, вы слышали? Вы там видели Кришну? Слышали новости? Конечно, я слышал, но это глупости. Почему это глупости? Потому что на самом деле один рыбак ночью на небольшой лодке с фонарем ловит рыбу. А издалека тень со светом такой эффект создает, как будто бы, вправду, там Кришна и танцует на головах калия. На головах калия есть э, бриллиант, то есть драгоценный камень, и, э, фонарь этого рыбака напоминает как раз именно вот этот вот бриллиант. И тогда Махапрабху сказал в Алабадре, ну что ты глупый, хотел увидеть Кришну во Вриндаване, но вот эти слухи, что Кришна явился во Вриндаване, они не были фальшивыми, потому что это действительно было так, но никто не знал, где подлинный Кришна. То есть, что Кришна явился вновь во Варинда, пришел вновь во Вриндаван, все знали, но никто не знал, где он, кто это. Итак, Майя постоянно пытается сбить нас с истинного пути. Стремится обмануть нас. Один Браджаваси, высокий, Кришна Кришнадас, подошел к Махапрабу, когда тот сидел на, под, на Имлитале под деревом и воспевал святые имена. «Откуда ты? Я только что переплыл с того берега Ямоне. Сегодня я проснулся от того, что ты приснился мне. Я увидел тебя во сне и сразу же по побежал сюда. Я приехал сюда и внезапно увидел тебя здесь. Это какое-то чудо. Похоже, это Кришна устроил. Теперь я всегда буду с тобой. И так он также стал сопровождать Махапрабу. Однажды Махапрабу шел по берегу Ямона, А Кришнадас, Валабадра, еще один преданный, следовали за ним. Махапрабу шел очень быстро, был, потому что он очень высокий. Когда, то есть один шаг Махапрабу равняется вашем пяти. Поэтому он очень быстро ходил. Один Браджаваси перекрылся переплывал емуну с йогуртом, чтобы продать ее, его в Мадхуре. Он уже сошел с лодки, на его голове был большой горшок с йогуртом. Он встретился с Махапрабху, спросил, хотите йогурта? Махапрабху согласился. У вас есть куда положить вам? Мне ничего нет. Но как же, как же я вам дам его? Но если ты соглашаешься, согласен, то дай мне его. И он ему дал весь горшок, и Махапрабху все выпил. Это весь этот огромный горшок с йогуртом. Вернул назад пустой горшок. Праживайся спросил: А ден деньги? А денег у меня? Нет, ты же мне не сказал, что платить нужно. Ты спросил, йогурт хочешь? Я сказал, да, хочу. Но про деньги ты ничего не сказал. Я же саньяси, у меня денег нет. Что же делать? Мне нужны деньги. Но ну, там идут сейчас преданные. Ты у них спроси деньги, а я пойду. И Махапрабху часто такие лилы являли. И Махапрабху преподносит нам урок тем самым, когда вы идете во Вриндаван, необходимо следовать за совершенным Браджаваси. К примеру, сам Махапрабху наставлял Джагадананду, когда ты будешь во Вриндаване, всегда будь санатаной, ни на секунду не отходи от него. Потому что Санатна Гасвами был Браджаваси, Вечном Браджавасе. Также Санатна Гасвами является Самбандагяна Ачарьей тем, кто помогает установить отношения с Господом. Поэтому наставление Махапрабху Джагадананди, точнее, нам, заключалось в том, что нужно всегда, быть, всегда находиться под, чистым, под руководством чистого приятного настоящего Браджаваси. Тогда ты сможешь понять, что такое Дхама, что такое, дхама, что такое подлинный облик Дхамы. Бхамма Сварупа. Но и сам Махапрабху следовал этому правилу. Он совершал парикраму в обществе Браджаваси и вот этого брамана Смадхура. В читанье черитам не приводится детальная информация о поломочестве Махапрабху, но из разных источников, тем не менее, я кое-что знаю, но не в деталях. Там лишь сказано, что в каждом лесу браджа он делал одно и то же, являл подобные лило, то есть он начал Парикраму, пошел в Бутешвар, еще несколько мест, затем Мадхуван. День за днем мы будем обсуждать эти леса. Мадхуван — тот самый лес, где Друва совершал баджан. Из Мадхувана Махапрабху отправился в Талаван. Также я позже о Талаване расскажу. Затем он пошел в Кумудван. Говорится, что в какой бы лес Махапрабу не приходил, птицы и звери подходили к нему, начинали облизывать его. Коровы бежали к Махапрабу. Пастухи ничего не могли поделать со своими коровами. Коровы неслись к Махапрабу. Так Махапрабу пел и танцевал в каждом лесу Вриндавана и вспоминал трансцендентные бесчисленные игры. Махапрабху это сам Кришна, но он являл такую лилу, что казалось бы, что он абсолютно, абсолютно безумец, что он обезумел, как будто бы он полностью потерял рассудок. Он, потому что он испытывал единение со, со Святой Дхамой. В конце концов, Мах Махаправу пришел в Кумудван. Богачий Кришна совершал разные игры во Вриндаване. В Кумудване Он также являл особые лилы, Там проходила раса Лила. Ни, ни в одном месте раса Лила происходила. Много-много таких мест было. К примеру, на берегу Ямуны. Как только прошла Пурнима, Шарада Пурнима. И сейчас вот только что завершилась Пурнима, она называлась Шарада Пурнима. И вот на эту Пурниму Кришна совершал Танец раса А второй Танец раса проходил на следующую Пурниму, которая будет следующая Пурнима под названием Васанта. Васанта Пурнима. На эту Пурниму Кришна совершал Танец раса на Говардхане. Порой Кришна совершает Расу на Расауле. Это очень далеко. Туда не машины ездят глухой лесом. И Кумут Ван посещал, там он танцевал. Я говорил о том, что изначально было пять тысяч восемь кунт в Бавраджа. Сейчас даже 508 не насчитать. Все они исчезли, потому что мы бессердечны, поэтому Дхама постепенно, постепенно скрывает себя от нашего взора. То есть сейчас даже 508 мы не можем насчитать кунт во Враджа. Большинство конт просто исчезли. Такова природа Дхама. Если она видит преданных, то она проявляет себя. А если ситуация неблагоприятная, не расположена к чистому преданному служению, она скрывает себя. То есть она может, и то есть она находится здесь, но никто не может ее увидеть, никто не, не может понять, что она здесь. Конечно, хотелось бы пройти напрямую по стопам Махапрабху, но в точности, к сожалению, это не получится. Махапрабху потом пошел на Шантана, Кунду, затем Бахулаван. Позднее мы будем в деталях обсуждать каждое место. Затем он пошел в Бихалван. Он не один, их три-четыре. Затем он пошел в Рау, затем еще одно место потом в Радакунду, на Радакунду. Деревня, в которой находится Радакунда и Шьямакунда, называется. Арит. Деревня Арит. Махапрабху спросил Браджаваси. Не могли бы вы подсказать, где Радакунда здесь? Да, мы слышали о ней, но мы не знаем, где она. То Махапрабху специально спросил Браджаваси, где здесь Шияма-кунда и Радакунда? Нам Браджаваси ответить не смогли. Мы понятия не имеем, где. Мы слышали о них, но не знаем, где они. Тогда Махапрабху, подшучивая, тогда Махапрабху, забавляясь, пошел в рисовые поля, и там начал... С, эти поля, они залиты водой, и он начал окроплять свою голову водой, и... Воспять слова Радхаконды. Люди смотрели на это на Махапрабу и говорили: "Он так прекрасен, как Кришна. Наверняка это и есть тут здесь Радхакунда. То есть. Махапрабху таким образом показал, что здесь Радхакунда, а чуть поудаль Шьямакунда. Просто в то время они были скрыты. И затем, при пожелании Браджаваси, пожелании Рагунада с свершилось полное восстановление Радхакунда и Шьямакунда. Конечно же, это неправильное слово восстановление, потому что... В действительности она неприменима к таким трансцендентным местам, как Радха Кунда и Шьяма Кунда, ведь они вечно существуют. Тем не менее мы вынуждены прибегать к таким материальным обозначениям. Один, появился один богатый человек, который да, дал пожертвования на восстановление. Когда кунду вновь копали, много историй с этим. Панча Пандавы приснились во сне Рагунатху Гасвами и сказали, «Не выбрасывай нас, мы там, на берегу Радхакунды». Не, точнее, нет, не, не, не срубайте нас. Они приняли форму дерева. И тогда то есть, они попросили не срубать дерево, в форме которого они находились на Радхакунде. И Рагнанда с Госвами пришлось как-то Радхакунду сделать вот такой формой, которую мы знаем и сейчас. Она с изгибами потому что пришлось это дерево обстраивать, so чтобы не срубать его. Рагунанда с Госвами жил на берегах Радхакунды и трижды в день принимал омовение в ней. После Радхакунды Шьямакунды Кунды принял решение принять, получить даршан в Ширинаджи. В то время Божество находилось там, Примерно 50 лет when, до появления там Махапрабху, Мадхавендра Пурипат. приходил Тогда, Или даже там. нет Я должен проверить. Так что, до времени, в Потому что, если вы в и в то время Шринаджи Махараджи был там на Гавардхане. Когда по желанию самого божества его нашли, я завтра буду об этом в деталях рассказывать. То есть Шринаджи Махарадж был найден и восстановлен, то есть ему поклонялись там. Но потом мусульманские цари, мусульманский правитель хотел разрушить храм, разрушить божество, поэтому его для того, чтобы спасти, перенесли. И, когда Мадхайдра Пурипата таскал это божество, он установил поклонение ему в, в храме на вершине холма Гвардхан. Раньше я останавливался на берегу Говинда There, time, happened, synergy, Завтра мы поговорим о том, как Махапрабху получил даршан Шринаджи. Я шантам на по